Здравствуйте! Сегодня мы с вами поговорим про Василя Быкова, одного из, наверное, самых известных белорусских писателей, причем известных широко за пределами Беларуси. Это будет такой своеобразный спинов в в вел побочное ответвление от нашего сериала про перестройку в БССР. Там мы уже встречались с Василем Быковым и выступил он достаточно ярко. Человек он и... Персонаж интересный, я бы даже сказал, местами интригующий, да и вопросы задавали. Поэтому и подумалось, а давайте же отдельный ролик запишем, так что поехали. Давным-давно, это где-то было, наверное, в начале нулевых, когда интернет был дорог и редок, Граждане покупали бумажные газеты и крутили ручки приемников, чтобы, так сказать, узнать, что происходит в нашей непростой политике. И вот однажды покрутил я ручку приемника и услышал рассказ. Художественный рассказ. В кратком пересказе сюжет звучит примерно так. Яухим Помазок... Ефим Помазок, видимо, в русской транскрипции, ветеран, пьяница и дегенерат, работает в какой-то котельной кочегарке, где постоянно синячит с коллегами, просто непрерывно. И вот в один прекрасный день наш Елхим Помазок с коллегой, которого искалечил колхозный трактор, основательно жахнули, и тут раздался звонок в дверь, на пороге обрисовался... Почтальон, который принес нашему герою телеграмму, в которой говорилось, что его избрали президентом загадочной далекой страны Памазонии. Ну, игра слов «памазок» и «памазония», надо полагать. О, наш герой по, случаю, по этому случаю еще раз вмазал, бросил жену и полетел навстречу судьбе. И только он начал вживаться в роль бананового диктатора, купил себе какой-то дорогой пиджак, приклеил для солидности усы, как в его этой помазонии начался военный переворот. Везде взрывы, стрельба. Спасаясь от расправы, он, распугивая обезьян, забрался на дерево. В него начали стрелять, он закричал и проснулся возле пустой бутылки под матюги начальника своей любимой кочегарке когда после всего диктор сказал, что это рассказ «Президент на дереве», новый шедевр Василия Быкова, я аж поперхнулся немножко. Причем оказалось, что это еще не все. Быков выпустил целую книжку подобных рассказов, и дальше каждый день в это же время можно было наслаждаться другими произведениями метра. Я помню, было про бомжующего афганца, который хотел убить Лукашенко, для этого поступил в ОМОН, но ему так понравилось там бить людей, что он привык и прижился. А, ну и ворох каких-то притч про... Маленькую богую страну, туповатый недалекий народец и тирана, которых там всех тиранит, в котором угадывался даже, наверное, нереальный Лукашенко, а все оппозиционные анекдоты про него. И вот шпильки из этих в адрес реальности, из этих произведений, как из ежика, торчат такие смешные детские. Вот если бутылка ту грязная, если ранили то в жопу. Если там поехал на бам, то значит от жены убежал. И как бы читал это диктор, писал это быков, а стыдно было мне. Просто ну, мы всегда знали, что дядька василий у нас страшно не любит лукашенко что он националист оппозиционер и так далее но это же уже просто патология какая-то и надо сказать что этот культурный шок так меня заинтриговал новым быковым что я стал как-то вот невольно даже посматривать все новое что выходило про василя и тут в начале нулевых, кажется, в 2002 году как раз опубликовали его мемуарное произведение, автобиографическое, под названием «Долгая дорога до дому», «Долгая дорога домой». Ну и я, естественно, на него набросился, пытаясь понять, что же произошло с Василем-то нашим. И был шокирован не меньше, чем от президента Надьерия. Это знаете, вот в перестройку была такая фишка, что Тихий Дон писал не Шолохов, потому что Тихий Дон это слишком круто для дебюта молодого не очень образованного паренька. Вот у меня было такое ощущение, что эту долгую дорогу писал не Быков, потому что это слишком ужасно для крепкого профессионала-литератора, коим он безусловно был. И я тут попытаюсь объяснить, почему мне так показалось. Например, как бы, если мы зайдем со стороны литературы, там где-то уже там четверть повествования прошло. Быков служит на Сахалине, и тут у него внезапно появляется сын. Причем появляется чисто в контексте жить тяжело, как бы, а тут еще и ребенок. Вот ты думаешь, господи, а как же там любовь, свадьба, все дела, а вот откуда он взялся? И Возможно, как бы Быков, скорее всего, не хотел говорить много о личном. Это как бы явно был не его конек, он не любил, в общем, об этом рассуждать. Однако ты же писатель, ты знаешь, как в повествовании надо ввести персонажа, как его оттуда можно вывести и так далее. То есть, тут ты выступаешь даже просто как писатель, ну, как-то очень кривенько. Еще как бы, может быть, попробуем, что называется, про личное не сложилось, может, со стороны войны зайдем. Быков же все таки как бы, ну, в некотором смысле военный профессионал. В 1941 году ему не было 18, он уехал в эвакуацию, в втором году ему исполнилось 18, его отправили в военное училище на ускоренные офицерские курсы. И пускай он там учился не 4 года или 5, как это обычно принято было после войны, а год всего, но тем не менее получил какое-никакое офицерское образование. После чего он был на фронт и, как сказать... На практические занятия, вот, воевал, был ранен, и до 45-го, в принципе, отрубил в армии, и в армии он еще и больше отрубил. И когда военный профессионал начинает вот какие-то демагогические ходы типа а у, всех, у нас все, у всех старые, страшные, вот эти вот сложно перезаряжающиеся устаревшие винтовки, а у немцев вот автоматики новенькие баба -ба, -ба, ба, -ба, ба скорострельные, то это тоже какой-то, простите, фейспалм как сейчас принято говорить. Но ну, потому что военный профессионал, по идее, знает, что это два разных инструмента для двух разных целей, и как бы в обоих Армиях, и в Вермахте и в Красной Армии они в определенных количественных сочетаниях и пропорциях применялись и использовались. То есть, как военный профессионал, он тоже выступает не очень. Ну, и если ты, товарищ писатель, то ты что-то понимаешь в людях и знаешь, что есть ты делаешь какие-то яркие сенсационные заявления, то наверняка найдется въедливый читатель, который захочет узнать, а что ты раньше по этому поводу пел. И такой читатель, конечно же, нашелся в лице меня. Собственно, когда я прочитал в долгой дороге о его работе в парламенте, и прочитал я следующее. Депутаты обычно дремали в зале. Некоторые читали газеты. Писатели, кажется, писали стихи. Обычно я высиживал только первую часть, до перерыва. Дальше уже не хватало силы. И как только звенел звонок, выходил из здания. Меня по дороге догоняли два других уклониста. Художник Советский и скульптор Аникейчик. Эти спешили в свои мастерские и говорили, что им это болтовня на хрен собачья. Ну, это мой, так сказать, лиден, вольный русский перевод, поскольку наши зрители часто как бы не из Беларуси, поэтому я белорусские цитаты на русский перевожу. И вот как бы ты делаешь такое заявление, я подумал, как будучи в библиотеке, вот просто посмотрел, что у нас есть из интервью Быкова, сборничков-то. И довольно быстро нашел, что он говорил о своей работе в парламенте в советское время, а говорил, например, на следующее. В этом смысле тяжело переоценить участие художника в общественной жизни, в том числе мою скромную работу в качестве депутата Верховного Совета Белорусской ССР, где решается столько самых насущных задач общереспубликанского масштаба. И как бы мы же все понимаем, что человеку свойственно в процессе жизни менять свои взгляды. Но ведь мемуары, они пишутся для того, чтобы именно объяснить потомкам. Это разговор с потомками. Ты должен объяснить им, под влиянием чего твои взгляды изменились с одних на другие. Ну, возможно, в некоторых случаях а, даже объяснить самому себе, потому что задним умом объясняется все лучше, конечно же. А, ну, если как бы... Вам интересно, то на самом деле он писал эти мемуары, потому что он их читал на Радио Свобода, и по, по всей видимости он их все-таки писал. Хотя оно выглядело это довольно все беспомощно, и нам они ничего особенно не скажут. Кое-что скажут, но мы к этому чуть позже вернемся. а Пока я бы хотел переключиться на более интересный источник. Сергей Шапран, Василь Быков «История життя у двух томах». Это сейчас, я так понимаю, наш самый актуальный буковет который проделал довольно большую работу, общался с Быковым, получил доступ к его личным архивам, перепискам и так далее. Поэтому вот это я могу смело всем порекомендовать. Есть в интернете, в несколько урезанном виде, без некоторых глав, ну ссылку дадим, что называется. Там мы тоже особо ничего не узнаем про личную жизнь Василя нашего. Это все-таки была, видимо, закрытая тема. Но про политику и литературу уже можем узнать много интересного. и прежде чем мы перейдем погрузимся в 66 год далекий когда наш василь впервые пожалуй вошел в некоторый клинч с властью и вляпался во что-то вроде политики Хотелось бы сделать небольшую ремарку. То есть мы сейчас будем говорить о литературе, и в этот момент надо понимать, что литературный мир, это литературный советский мир, ну, сотрясал такой, как бы, срач, как бы сейчас сказали. По поводу, так называемой, лейтенантской прозы. Мы сейчас знаем, что Поставить героя маленького человека в ситуацию выбора между плохим и худшим, где тебя все равно убьют, это что называется фишка жанра. За это и любят лейтенантскую прозу, видным представителем которой являлся Быков. Тогда многие относились совершенно искренне с непониманием к этому. То есть, эти молодые лейтенанты... Молодые литераторы, бывшие войну лейтенантами и написавшие о своем военном опыте, упирали именно на, на какой-то малый низовой опыт. И называли это окопной правдой. И их противники придумали, как бы, такую со своей стороны кличку окопная микроправда. И упирали на то, что вот вы там, да, как бы... Окопная вож да, в окопе холодно и мокро, да, подняли роту и ее скосили пулеметом. Но вы не пишите про то, что эту роту подняли, потому что это была часть большого плана, большой операции. В результате этой операции мы там победили, нагнули немцев э, и дошли до Берлина. И вот вам это не интересно Вы там вот из за там к скандалам, к еще чему-то тыкайте там этой окопной вожью а большие материи, вот вам абсолютно на них плевать. Причем такой взгляд горячо поддерживался генералитетом советским ну и вообще как бы высшим офицерством и даже, ну как бы есть известный известная такая байка, но не байка про то, что маршал Конев очень сильно обиделся на Быкова за его книгу, о которой мы сейчас будем говорить, потому что маршал Конев искренне считал эту операцию, о которой Василий написал, не очень хорошо, ну, своим шедевром, что называется. Вот в нашем генеральском понимании сделано на 9 из 10. Вот пускай бы этот чудачок закончил Академию Генштаба, покомандовал бы округом, а потом бы мы поговорили, как надо делать операции. То есть, кроме политической подоплеки, в этом было еще чисто момент эстетического конфликта и этического конфликта однако же погружаемся в этот самый далекий 66 год когда в журнале новый мир была опубликована повесть молодого и начинающего подающего надежды белорусского писателя мертвым не болеть мертвым не больно по-русски я так понимаю которая вызвала просто шквал критики такой оголтелый и мощный Люди, знакомые с советской историей, наверняка уже отметили для себя два момента. 66-й год и Новый мир. А 66-й год это значит, что с Хрущевым все. Оттепель сворачивается. А Новый Мир и его редактор Твардо, Твардовский это, собственно, ну как бы лицо системного диссидентства. Это даже не доброжелатели сказали бы кубло системного диссидентства. Недавно еще Твардовский подарил... Советскому Союзу и миру Солженицына, который к этому времени уже превратился в общесоветский геморрой. Поэтому к шестьдесят шестому году на «Новый мир» посматривают очень косо, а Быков написал повесть в очень оттепельном духе. Собственно, что говорила критика о произведении «Мертвым не болеть»? Цитата. «На одной стороне люди маленькие, которыми командуют. Это смелые мужественные войны, готовые к любым испытаниям и самопожертвованиям. Вторую группу действующих лиц составляет начальство. Это слово часто мелькает на страницах повести. Здесь совсем иные люди, иные характеры. Грубость, подлость, карьеризм, безразличие к судьбе подчиненных. Вот характерные черты представителей этой группы». Ну, мы на самом деле знаем, что с начальством так действительно часто бывает. Но, как бы... Мне кажется, что Быков сознательно, э, скажем, работал иногда в жанре, который бы сейчас назвали набросом. То есть э, какое-то яркое заявление изначально, специально заточенное на то, чтобы подначить определенную аудиторию и спровоцировать ее на бурную истерику вот например по поводу памятника победы в минске что пишет быков тут памятник высоченный не слишком оригинальный монумент сооруженный по помпезным канонам своего времени наверху орденская звезда победы высокая усыпанная драгоценностями награда доставшаяся за войну маршалом генералиссимусу и румынскому королю михаю и белоруссии она имеет отношение разве что символическое ну то есть человек хотел поковырять палочкой немножко и получил результат Критика очень сильно как бы ругалась, но на самом деле произведение было воспринято неоднозначно в литературном мире, потому что многие как бы ступились за Быкова. А, например, белорусские писатели написали письмо 53-х, которые дружным коллективом заявили, что он ну, может быть где-то палку перегнуть, но у нас же не сталинизм, простите, имеет право. И почему бы и нет? Ну и это, в общем-то, да была довольно сильная позиция, как бы и либерально настроенные российские литераторы говорили о том же самом, что Ну малость перегнул. Не самая удачная повесть замечательного писателя, что такого. И как бы осталось бы оно в истории как просто немножко эпатажное произведение, если бы в дело не вмешалась политика. Холодную войну никто не отменял И из-за железного занавеса Зорко посматривали Партнеры по политическому процессу Которые явно подыскивали Кого-нибудь на роль второго Солженицына То есть прикол был в том Что буквально в шестьдесят седьмом году В 66-м публикуется В журнале произведение В бумаге, в книге Не хотят публиковать А в шестьдесят седьмом году в Западной Германии Публикуется она И Быкова буквально прислала Приглашение. Мы тебя уже опубликовали, приезжай за Гонораром. А, с явным намеком на то, что ну, как бы поднажми, Василий, и мы еще тебя опубликуем и снова за гонораром приезжай. А, рецензии в иммигрантской прессе сугубо хвалебные. <coughs> Это роман о жизни и смерти нескольких русских людей. Одно из ярких литературных произведений, проникших в последние годы из ссср на Запад. Его очаровательная смелость нашла отражение в искусстве, и только из-за недоразумения произведения Василия Быкова «Мертвым не больно» стало поводом и предметом политических разногласий и споров, которых Россия и Запад не знали со времен Пастернака и Евтушенко. И когда западные товарищи зашли с таких козырей, вот местную номенклатуру уже сорвало Просто на ура. А Машеров, выступая на одном из совещаний, говорил примерно следующее о Быкове. «Буржуазная пропаганда верно оценила выгодность для себя, пасквелей Быкова, на нашу армию и активно использует их в борьбе против советского народа. Недаром журнал «Свободная Европа», издающийся в Нью-Йорке, усердно хвалит роман Быкова «Мертвым не больно», отмечая его как исключительное явление в советской литературе, которое привело в ажиотаж коммунистов». Как мы знаем, забегая вперед, буквально через несколько лет у Быкова с Машировы будет все нормально. А вот, но сейчас, как бы, ну, Машеров позволяет себе прямо вот упрекать его в антисовечении публично. Надо сказать, что самого Быкова, судя по всему, такой поворот событий немножко шокировал. И он, как говорится, у нас сховался в бульбу. Притворился мертвым и просто не отвечал ни на какие забросы со стороны Запада, чем как бы. Заметно разрядил обстановку То есть, как бы советские начальники поняли, что нет, он не собирается становиться вторым Солженицыным И как бы нормальный человек Вот, и еще, я не знаю, поэтому или не поэтому, как это связано Как раз в 1966 году выходит, тоже, как мне ссылку дадим, входит в интернетах Статья молодых белорусских литераторов включая Быкова, ну, он как бы по возрасту ему там уже подсороковник, он уже не молодой, но писатель начинающий. Вот, где он, где они, молодые литераторы, дают отлуп всем этим заграничным ребятам, которые суют свои щупальца в наши дела. Опять-таки, мой вольный русский перевод. Вы пытаетесь учить нас по-нове, пытаетесь заигрывать с нами, прикидывайтесь доброжелателями. Вам очень хотелось бы, чтобы хоть разок, хоть немножечко подули в вашу дудку. Но знаете, этого не будет. Отцы наши, которые прошли дорогами войны, на груди которых ордена и медали научили нас разбираться, где друзья, где враги. И недостатки наши, и проблемы мы видим и знаем лучше вас. И справимся с ними как-нибудь без вашей помощи. И вот после всего этого скандал, как будто бы начал угасать, и все становилось уже в общем более-менее нормально, если бы наш василь Владимирович не вляпался в 68 восьмом году в новый блудняк. А в шестьдесят восьмом году, как мы знаем, произошла Пражская весна с последующим вторжением советских войск в И это событие капитально поплавило. Содержимое черепной коробки, от оттипельные интеллигенции, к которой Быков относился. В общем, на рубеже 60-х и 70-х годов Гродно, где он тогда жил, сотрясало дело Быкова Клейна Карпюка. Кто такие эти персонажи? Ну, с Быковым мы уже знакомы. Борис Клейн – это историк и преподаватель. А Алексей Карпюк – это литератор. Возглавлял местное Гроднинское отделение союза писателей и бюро «Интурист» местное. В принципе, многие исследователи скромно намекают на то, что возглавлять бюро интурист, не будучи связаны с конторой под названием КГБ, невозможно, потому что, где заканчивается интурист и начинается КГБ, всегда не очень понятно. Вот, кстати, Шапран прямо говорит о том, что есть некие документы, которые свидетельствуют, во-первых, о сотрудничестве этого самого картука с конторой, во-вторых, что у него была специфическая функция пытаться оказывать влияние на Ларису денеж Если вы не знаете, кто такая Лариса Гениуш, или гуглим, смотрим наш предыдущий ролик из сериала пару слов там они говорили то есть я тебе живо представляю эту беседу быков тоже был знаком хорошо с ларисой гений вот есть у нас фронтовик сокопной правда и лариса гений с полицаями бывшая коллаборантка и литератор-диссидент из кгб собственно у них у быкова картука и клейна был такой интеллигентский кружок, где они там постоянно обсуждали какие-то темы, говорили и так далее. Но вот в 1968 году градило их вляпаться уже в такую достаточно жесткую в жесткое диссидентство. Что по этому поводу клейн вспоминал, например. Объявления были предъявлены мне достаточно тяжкие. Как следует из постановления Бюро, он, Клейн, подчеркивал необходимость борьбы против сталинистов, против правящей группировки, которая как будто стремится возвратить старые сталинские методы утверждал, что якобы в партии образовалось два крыла – сталинистов-догматиков и демократическое крыло творческой интеллигенции. Действительно, с последними отождествляли себя мы с карпюком, то есть поступали так, как будто уже выделилось социал-демократическое течение, и нам, дозволено, было безнаказанно к нему принадлежать. <coughs> Цитата, мне кажется, достаточно исчерпывающая, потому что, с одной стороны, да, действительно, ведь выделилось два крыла – но об эти крыла считали, что не дело Клейнов и Корпюков, так сказать, участвовать в их между, междуусобных разборках. И поэтому ну в каком-то смысле они, с точки зрения советского государства, были виновны в том, что вышли за определенные рамки. А на них сразу обрушилась некая вот эта советская машина. И как бы их почти в порошок стерли, клейны Клейна, и Карпюка Клейны лишили не просто места преподавателя, но и всех научных званий. картука выгнали всюду просто с волчьим билетом. Они не могли на работу нормально устроиться. А, а Василь Быков каким-то загадочным, странным образом вышел совершенно, вот просто как с гуся вода. И на нем этот скандал особо сильно не сказался. По результату он даже возглавил местную филию союза писателей. Я тут бы еще немножко как бы, чтобы охарактеризовать этот типаж о типе интеллигенции, привел бы цитатку Карпюка довольно интересную, напоминаю: интурист связи с КГБ внезапно поплавила в 1968 И вот все настолько. Однажды некий командирский бас приказал по телефону Карпюк, ты там не и нужен. Слушай внимательно, спрячь сам из Спрячь немедленно и надежно. Вынеси из дома к чертовой матери сейчас же, сию минуту, и бросил трубку. Кто звонил? Провокатор, принимающий меня за дурака, или доброжелатель. Но времени на раздумья не было. Как только стемнело, я скорее толстые папки с рукописями Гинзбург, Бека, листы с выступлениями Сахарова, Некрича и все остальное запихнул в мешок и потащил, чтобы утопить в городничанке. Спрятавшись за кустом, вытащил первую папку. Отдельными листками топил рукописи Бека и Гинзбург. А когда отдельными листками топил рукописи Бека и Гинзбург, во мне вдруг заговорила жадность. А зачем я все это уничтожаю? И копию письма Солженица на четвертому съезду писатель, прислан у меня Александр и умные мысли Сахарова, Лешика, Колаковска, Некрича, стихи Мандельштама, Ахматова и многое другое. Минует это напозднее, я все это достану. Вот это просто можно кино снимать. КГБист-диссидент, Томик мандыштама и плачет. Вот это, по-моему, лучшее, что можно. Вот просто, когда лучшая картинка к словосочетанию «Отепельная интеллигенция». Но, как мы уже сказали, Быков пережил этот скандал без проблем. Недоброжелатели говорили, что, возможно, ему помогло письмо против Солженицына в 1973 году была опубликована в «Правде», кажется, и за подписью многих советских писателей. Сам Быков утверждал, что он не подписывал его, как и большая часть подписантов. Что они говорили, что просто их фамилии поставили, как бы они сами из газет узнали об этом. Не знаю, ничего не буду говорить, может правы, может нет. Но могу сказать, что когда начался застой, а уже начинался застой, политический климат как бы подмораживался, то Быков ушел в эту заморозку, явно выиграв у системы по очкам. С одной стороны, он приобрел славу страшного местного правдоруба, который не боится резать правду матку в лицо начальству и дуракам. А с другой стороны, с начальством и дураками у него было все прекрасно. Застой прошел скучно, но довольно быстро, каких-то полтора десятилетий. За это время наш Василь Быков... Стал одним из самых издаваемых, читаемых, ну и соответственно оплачиваемых советских писателей. Стал депутатом Верховного Совета Белорусской ССР, в котором, кривясь от отвращения, просидел уже пару сроков. И к его юбил... 60-летию в 1984 году получил звание Героя Социалистического Труда и персональную пенсию в 170 рублей. Не очень много на самом деле, но ну и не очень мало. Опять-таки для одного из самых издаваемых писателей как бы размер пенсии, мне кажется, был не критичен. И в 1982 году наш Василь снова решил немножко выступить в жанре наброс, опубликовав новую повесть «Знак беды». На самом деле в ней не было по современным меркам ничего такого страшного, просто один из гаденушей полицаев до этого активно участвовал в коллективизации и уже тогда жил много кого со свету. Ну и для советской цензуры это было неприятно. И высшие партийные чиновники, а писатель класса Быкова уже на предмет, что хорошо и что плохо часто общался с высшими партийными чиновниками, говорили, что Василий, ну убери ты эту коллективизацию, смягчи диалоги хотя бы, и все будет хорошо. Но тут как бы была у нашего героя одна как бы интересная черта он очень серьезно относился к своему творчеству без дураков если он считал что окопная правда у него то хоть трава не расти и заедаться с цензурой он мог годами ну по крайней мере месяцами человек он был нездоровый астматик сердечник и так всякое такое это било сильно по здоровью он впадал в меланхолию и уныние, но продолжал заедаться поэтому как бы ну, его отношения с цензурой были тяжелыми тем не менее, как бы уже ввиду его ранга, повесть такие опубликовались небольшими купюрами и начали снимать фильм. У фильма по тем же самым причинам снова возникли проблемы, начался долгий конфликт, однако уже ближе к середине 80-х это произведение увидела Раиса Максимовна Горбачева, которая очень понравилась, она показала Михаилу Сергеевичу и это пошло на ура. Дальше была Ленинская премия в 1986 году за этот самый знак беды путешествия по кинофестивалям Триумф все стало просто прекрасно. Тут надо немножко сказать, наверное, сейчас про политическую физиономию нашего героя. И вот тут-то как раз вот эти мемуары, его «Долгая дорога до дома», которые мне так не нравятся, в этом плане они такие хороши, потому что представляют нам Быкова в немножко непривычном свете. То есть он писал это буквально перед смертью, уже после там, своих долгих взаимоотношений с БНФ, например. Но по ним совершенно четко ясно, что Быков так и не стал полноценным националистом. То есть его два две последние главы в мемуарах про национализм и про свободу, а в которых быков предстает. На самом деле, таким нормальным, упоротым шестидесятником горбачевцам, для которого национализм ну, и БНФ это некий такой рзац. Вот я сейчас интересную цитату приведу, снова мой вольный перевод. «Именно национализм, согласно Фрэнсису Фукуями, наиболее приспособлен для освобождения народов от коммунистической диктатуры. Не либерализм, не демократия, а именно национализм, угнетенных коммунизмом народов. Там, где этот процесс был завершён, появилась возможность перехода к демократическому либерализму. А где не закончился, где оказался задержан реакционный силами, там национализм по-прежнему актуален. То есть национализм это то ли чистилище, Перед раем всеобще всемирной Фукуямы. А, то ли Таран, который должен пробить нам дыру в этот мир всеобщей фукуямы и конца истории. Ну, в общем, ну, просто надо потерпеть, как бы а после победы нацилизма он как-то перебросит во что-то хорошее, либеральное и рыночное. Ну, поэтому, как бы, вот Василий изо всех сил терпел. Если есть какие-то эксцессы с тем же БНФ, то это потому, что у нас просто он еще не победил. А, поэтому он все, все еще актуален. а как победит, так сразу начнет перебраживаться. Собственно, о том, как ярко дебютировал Быков в организации БНФ, в их с Олесем Мадамовичем такой интересной медиакомпанией 88 -го года, мы об этом говорили в первом ролике нашей серии. Рекомендую посмотреть, я уже не буду на этом останавливаться. Остановлюсь на том, что... И после этой их кампании Горбачев все воспринял на ура, и Быков даже оказался в своеобразном, так бы, как, можно сказать, пуле Горбачеву. То есть во время одного из визитов в Нью-Йорк Быкова пригласили в состав делегации, где он там ходил, с кем-то встречался. Ему, судя по мемуарам, очень не понравилось окружение Горбачева, потому что ну там, там какие-то люди не очень хорошие, но сам Горбачев для него был свят. Это просто вот пример идеального политика, который ведет страну в правильном направлении. За этим последовало Быково предложение оказаться в Верховном Совете Советского Союза. В 1989 году проходили выборы в Верховный Совет, проходили весьма странно. Буквально за год до этого был принят новый закон о выборах, в котором... Это на самом деле не свойство советской власти, это именно идея Горбачева. Фактически треть кандидатов шла не путем свободных выборов, а выдвигалась от общественных организаций. Общественных организаций самых странных, ну, начиная от КПСС, профсоюзов и комсомола, и заканчивая обществом филателлистов, велосипедистов и всякого такого. Многие тогда упрекали Горбачева, что он таким образом просто хочет протащить вот свой этот саппорт, свою группу поддержки вроде Быкова, Адамовича, Сахарова и так далее без вариантов в этот самый советский парламент. То есть, если мы посмотрим на выступление Быкова или Сахарова, мы увидим, что это ни разу не харизматик. И, в общем, на самом деле, в честной конкуренции он, скорее всего, проиграет любому другому кандидату. Как сделать, чтобы они оказались в Верховном совете? Выдвинуть их от Союза писателей. Как выдвинули Быкова, Союза кинематографистов, как выдвинули Адамовича и так далее. В нашем сериале мы еще будем рассказывать, как креативно эту тему обыграли местные наши вандейцы, проводя белорусские выборы 1989 года. Они тоже придумали выдвижение от организации, но от других организаций. То есть там вместо союза писателей и кинематографистов пошли слепые, глухие, ветераны и так далее. И, соответственно, публика была уже немного другая по настроению. Когда это сделали наши вандейцы, риск стоял дикий, что это антидемократично, неправильно и ужасно. Когда это делал Горбачев с Быковым, все было хорошо. И вроде получается, что как бы Быков идет к вершинам даже уже и политики, но тут все внезапно ломается. Происходит 1991 год, когда нет ни Советского Союза, ни Горбачева, ни Верховного Совета Советского Союза и даже в БНФ Быков оказывается ну, немножко вторых и даже третьих ролей. То есть перестройка уже вошла в ту стадию, когда востребованы не системные диссиденты, умеющие написать знаковое произведение, а горлопаны, которые могут кричать на митингах и писать яркие листовки. И Быков вот таким человеком не был. Его выступления скучны, его статьи занудны, это не мастер малого формата и ярких речей. Поэтому он оказывается буквально у разбитого корыта. А насколько все у него плохо в начале 90-х, содействует его переписка. У Шапрана, кстати, есть, и как бы один из самых интересных, Кусков этого произведения Среди интеллигенции мы уны уныние Впрочем, как и среди народа Цены растут, килограмм картошки 20 рублей Пенсии ничтожны в сравнении с ценами Литературных заработков почти нет Как жить дальше? То есть все было у него настолько плохо, что в одном из, пи в одном из писем Он говорит о том, что вот травка расцвела за городом Хочется вот просто съездить, посмотреть на травку Чтобы не сидеть в каменном мешке Но на бензин нет денег и талончики дороги то есть, как бы, человек находится просто у края совершенной нищеты, и, как бы, это говорит нам, наверное, о том, что все его сбережения, как одного из самых издаваемых советских писателей, и оплачиваемых, скорее всего, тоже сгорели в начале 90-х. В некотором смысле он стал жертвой сбычьей мечт, как бы, реформы Горбачева, а потом Ельцина, оставили его тоже без копейки. И на этом фоне, как бы, Быков начинает впадать уже в какую-то совершенно мрачную меланхолию, он видит, что настроения в обществе меняются. Вот эти коммунофашисты, как он их называл, местных номенклатурщиков, они поднимают головы как бы, они организуют свои организации, а вот белорусизация как бы тормозится, все останавливается и замедляется. И на фоне этого депрессивного состояния, мне кажется, в 1993 году он делает пару действительно странных политических шагов. То есть, во-первых, это празднование... 75-летие, кажется, Белорусской Народной Республики, когда эта творческая интеллигенция вытащила зачем-то в Минск главу Рады БНР натурального полицая в прошлом Иосифа Сажича. А во-вторых, это его письмо в российскую прессу после расстрела Белого дома. Письмо получилось просто вот... На все деньги, что называется, многие знают о том, что советская интеллигенция, Быковые Адамовичи, в том числе, поддерживали именно коллективным письмом расстрел Белого дома в России. Но это было полбеды. А Быков с небольшой компанией соратников написали отдельное собственное письмо, кажется, в газет Правда, в котором зашли вот совершенно интересно: сейчас, наверное, будут большие цитаты: власти Беларуси не поддержали сентябрьский указ Ельцина о распуске Верховного Совета. Лишь когда стало очевидно, что мятеж ликвидировал, появилось обтекаемое заявление по поводу председателя Совни... по этому вопросу председателя соревнования беларуси кебича думаю это не случайно это совпадение не думаю в общем они уже тогда поддерживали ваших врагов многочисленные факты свидетельствуют что лишь демократические силы беларуси являются настоящими союзниками демократической россии но это я такую нарезку цитат делал а... Не так давно благополучная в общем республика стала стремительно скатываться в экономическую пропасть. Причины такого падения на поверхности. В Беларуси практически не начали не начаты реформы. Нынешние власти оказались приверженцами команды административной системы. Обнаружили полную неспособность проводить их. У нас продолжает функционировать парламент того типа, от которого столь драматически отказалась Россия. Большевики, как известно, не умеют уходить в отставку. Опыт всех бывших стран социализма красноречиво доказывает это. Они способны подчиниться лишь силе. В Беларуси, похоже, такой силы не достает. Выстрелы по Белому дому сменили политический климат России. Коммунистические советы почти повсеместно распущены. Широким фронтом прошли экономические реформы. Многие из идейных друзей белорусских коммунистов оказались за тюремной решеткой. Ясно, что в рыночной экономике их дикому социализму места не будет. Я не знаю, дорогой зритель, как показалось тебе, но ну, мне и многим многим белорусским номенклатурщикам а, показалось, что это выглядит как типа Ельцин в виде войска и раздави гадину. Вот вы уже бомбанули их в России, а у нас, вот те, которые поддерживали ваших врагов до сих пор при власти, и демократические силы ваш главный союзник. Надо сказать, что этого Пассажа Быкова не понял практически никто. То есть, номенклатура местная была просто на дебах. Как бы, одно дело, поехавший там Василь наш, дорогой, любимый, уважаемый, просто там чудачи с заявлениями, другое дело, он призывает нас расстреливать из танков. Зовет, чтобы Ельцин нас расстреливал из танков. Огромное количество умеренных из союза писателей, всех этих адрадженцев, тоже на да, это посмотрели, что ну как бы, Василь, ну перегибаешь палку, но ну, это вот уже как-то слишком. Да и в российской прессе на самом деле это тоже не поняли, потому что многие как бы сразу вспомнили, что вообще это тот быков, который с русофобами из БНФ дружит. И теперь он тут запел такие песни. То есть как бы, этот ход его явно сработал против и обострил отношения с властью, ну как бы и, судя по всему, усилил и так развивающуюся некую депрессию. Дальше, с его точки зрения, события начали развиваться все более печально. 94 год, выборы, поражение поздняка и избрание Лукашенко. Того самого Лукашенко, на которого за год до этого Быков снова написал Пасковель в газету а, по поводу того, что вот этот гад, он хочет продать Беларуси все такое, и тут он побеждает. А, дальше, судя по переписке, ну, он реально находится в очень мрачном расположении духа. То, что мы переживаем, иначе чем божеским наказанием назвать нельзя, и нельзя ничем объяснить. Поэтому придется это наказание снести до конца. Как бы мы ни трепыхались, какие бы меры мы ни принимали, не мудрые советы, не ваучеры, не кредиты, не конституции, и десятки соглашений ничего здесь не изменит. Это общество, особенно его экономика, должны умереть, а потом народиться что-то не имеющее ни одного общего гена социализма. И вот находясь как бы бедствую финансово, находясь в этом странном психологическом состоянии, Быков, разумеется, начинает подумывать об эмиграции. Тем более, что к 1998 году появляется грантик от Пенцентра на литературную работу в Финляндии на некоторое время. Собственно, куда он и отчаливает. Тогда многим воспринималось, как Лукашенко изгнал Быкова. То есть я не буду сейчас эту тему подробно Освещаясь, там была некая между ними дипломатия. Умеренные союзописатели пытались Лукашенко устыдить, как бы сказать, что ну, вот ездит наш лучший писатель от тебя, а ты уже виноват, а тебе это надо. Лукашенко как бы это и не надо, хотя Быков явно считал, что он его хочет убить, посадить в тюрьму и все такое, но Лукашенко не тот человек, который будет просить Быков. А Быков, как мы уже говорили о его характере, не тот человек, который будет просить Лукашенко. Поэтому, взяв, собственно... Весь нехитрый скарм Быков и отчалил в эту самую миграцию, где дела его ни разу не пошли лучше. Дело в том, что ни в Финляндии, ни в Германии, в которую он тоже через некоторое время переехал, Быков не имел постоянного вида на жительство. Он получил грант на писательскую работу, его вид на жительство был временным и угроза возвращения в Беларусь из которой он уехал, она постоянно висела в воздухе. Вы знаете, у меня, откровенно говоря, есть а, своя теория, а, почему Быков покинул Беларусь. Вот прочитав его переписку, эти документы, мне показалось, что он уехал не потому, что... Хотя говорил, что его там убьют, посадят и так далее. Мне кажется, что он уехал потому, что он не мог просто физически видеть довольные рожи своих врагов. Все эти коммунофашисты, с которыми он... Полоскал друг друга в прессе в 80-х, начало 90-х, при Лукашенко начали просто бурный карьерный взлет. Они светились по телевидению, выступали в газетах, куда бы кого уже входа не было фактически. При этом он жил в номенклатурном доме на и как бы он ходил в союз писателей, постоянно этих людей встречал. И вот как бы мне кажется для него это было невыносимо, поэтому он попытался от этого убежать. И что самое трагичное, он не смог от этого убежать. Оказалось, мы живем в информационном обществе, и друзья-товарищи постоянно писали, ему рассказывали, каких гадостей про себя наговорил тот или иной человек. Быков отвечал на это струю известной субстанции в интервью зарубежной прессе, про него в Беларуси снова писали гадости, друзья снова сообщали. То есть этот бокс по переписке, судя по всему, как бы очень серьезно его изводил, он не мог от него оторваться. Его антикоммунизм, поскольку он считал этих людей, с которыми он тут дебатирует, так скажем, коммунистами, приобретал все какие-то более странные комические формы. То есть, когда были бомбардировки Югославии, он высказывался, он тут уже цитаты не будет, но в том духе, что это такие же коммунисты, как Лукашенко его прихвостни, поэтому бомбить, бомбить, бомбить. То есть, его, его эта депрессия и меланхолия явно усугублялись. Может быть, помог, помог бы переезд в Чехию, где... Васлов Гавел дал ему вид постоянной на жительство. А в том числе, как бы, благодаря этому он получил возможность нормально лечиться в достаточно, как бы, приличных лечебных заведениях. Но, как бы, там его плотно опекал уже коллектив «Радио Свобода», это были для него... Для старого человека реально лучшие друзья, которые буквально еду там покупали, гулять помогали и всякое такое. И именно вот в этом конфликте, в этом боксе по переписке, мне кажется, возникла идея этих странных произведений притч. То есть чем каждый раз отвечать струей на каждое конкретное интервью, можно написать бабах целый томик, который войдет в собрание сочинений, если его выпустят. То есть это вот как бы уже подъездик так чтобы на годы идея была странной но что называется в этом состоянии как бы видимо она казалась нормальной Последние годы, как бы, в Праге вроде все хорошо, но у Василя обострились проблемы со здоровьем, у него диагностировали рак в тяжелой форме, и в мае 2003 года он внезапно вынужден вернуться в Беларусь. Просто потому, что власти угрожают забрать у него квартиру, которую он не приватизировал, а по факту, что он уже почти 10 лет не живет в Беларуси, местные как бы власти решили, что а давайте вы ее отдадите. А Быков возвращается в Беларусь. Местные власти утрясают вопрос, все-таки известный писатель, и как бы его конфликт с властями он не настолько вот как бы ужасен Все относятся с пониманием и проблему решают, но ему становится хуже И уже 22 июня 2003 года он умирает в больнице в боровлянах. Забавным, странным образом я ощутился на его похоронах Шел-ехал по своим делам в центре города, и тут смотрю она проспект, на наш главный проспект выруливает огромная толпа людей с бело-красно-белыми флагами. Уж не революция или началась? Спросил я у первого встречного. Вы что, быков хороним Вы что не знаете? Ответил мне первый встречный. Я знал, что быков недавно умер. Но просто это реально была огромная толпа с флагами, которая производила впечатление митинга. Огромная толпа сопровождала тело фактически вдоль всего проспекта до восточного, кажется, кладбища. Милиция перекрывала дорогу. Ну, постоянно какие-то заминки случались, потому что никто не ждал такого. и когда случались заминки, впереди колонны, выскакивали какие-то тогдашние радикалы страшные, там, господи, партия свободы, правый альянс, что-то такое, делали сцепку, и страшные-страшные лица, демонстрируя, что мы сейчас просто вот снесем все на своем пути, вот. Смотрелось на это и думалось, вот уж фанаты-то сейчас придут и начнут там перечитывать альпийскую балладу и Сотникова яростно шурша страницами. И знаете, что вот подумалось? Вы, может быть, смотрели старый советский фильм 30-х годов «Депутат Балтики». Вообще хорошее кино, рекомендую. И там, когда харизматичный вожак матросов объясняет своим пацанам, почему они должны перестать плясать яблочко и выслушать сложную лекцию дедушки старого профессора Батана, он им говорит, в его собрании больше ста книг, и все за нас. Вот мне кажется, в этом разгадка. В собрании как бы, матросы не читали этого человека, но им сказали, что эти книги за нас, и они как бы восприняли его как своего. И те, кто... Надо понимать, что те, кто собирает там подписи, за улицу Быкова они собирают не потому, что они там фанаты его ранних литературных произведений, это потому, что все за нас. А, как бы им нужна улица одного из основателей БНР. Им нужна улица советского писателя, открыто выступившего против СССР. Улица патентованного антифашиста, он же всегда писал про борьбу с фашизмом, который признал Раду БНР в общем, наполовину из бывших фашистов и состоящих. То есть получилось реально очень странно и очень трагично как мне кажется то есть человек весь свой огромный авторитет литературный положил на алтарь непонятно чего ему казалось что беларуси но под конец жизни он сам вывел эту беларусь в образе банановой республики амазонии с туповатым народцем и бухим кочегаром руля а, повторюсь мне кажется что это большая человеческая трагедия а на сегодня мы заканчиваем как обычно Лайк, like, репост, до новых встреч.